ценность бизнеса в сетевом маркетинге, что он остается и сохраняется. И я прошу вас увидеть этот бизнес масштабно, когда вы его рассматриваете как уникальную деловую возможность, с которой вы можете поделиться с человеком. То есть человек, которого вы привлекаете, вы ему предоставляете точно такие же условия. Ни в каком другом бизнесе вы этого сделать не сможете. Если в каком-то другом бизнесе вы предлагаете человеку условия, какая вам выгода? Понимаете? Если у вас, ну, какая выгода, если у него такие же условия, как у вас? Как правило, в любом другом бизнесе, если вы что-то зарабатываете, то вас выгодно обойти. И вы, опять же, уже не на равных. Да? Даже возьмите ну, работу преподавателя. У нас есть преподаватели? университетах в университетах, тогда, тогда выращиваете студентов, а они стану, они уходят работать, да, достигают каких -то, каких то там высот в карьере, но за них же нам не платят. Они стали некоторыми мэрами, некоторые бандитами и так далее, и так Кто-то преуспевает в жизни, но за них ничего. Хотя мы в них вкладывали душу, время, силу, энергию, там и так далее, и так далее, да, нервы точно, да. То есть возьмите, пожалуйста, тренера по, не знаю, айкидо. Да? А, преподаешь, преподаешь пихтование, да? Преподаешь, преподаешь, он раз и стал чемпионом. Потом стал сам преподавать. Собака. «Не, конечно, отношения будут хороши, он будет тебя уважать как тренера. Ну хрен тебе денег. Понимаете? То есть а, я об этом, что отношения, ну уже без денег. То есть да, уважение, да, тренера, все. В сетевом маркетинге и уважение и доход. Я вам хочу сказать, что люди этого не видят. Давайте мы с вами это увидим, хорошо? То есть мы это должны просто увидеть один раз уложить как пазлы. То есть сидиум маркетинг это супер возможность создать ученика, создать из него лидера и получать всю жизнь прибыль. Просто Желательно, не порти с ним отношения, делая в него какие-то ну, положительные вклады, да? потому что, если мы положительно влияем на человека, разумеется, у нас тогда будет э, ну, как бы положительный результат. Да?